Доброго времени суток, друзья! Решил сегодня записать такие видео, потому что интересная ситуация на рынке складывается. Хочу высказать свое мнение относительно нее. Также хотел бы поздравить вас всех сегодня с праздником. Праздник влюбленных. Любви вам всем. И хотел бы еще сказать, что вы уж простите меня, редко стал выходить в эфир, появляться, так как болезнь, никак не могу с ней справиться. Очень-очень вот сильно она ослаблять как бы и умственные способности в том числе скажем тогда так биткоин да? идет крипто рынок вверх интересный паттерн здесь вырисовывается это обычный восходящий треугольник давно мы конечно такого уже не видели на самом деле более глобально тем более тоже на трехчасовике вот эту вот картину мы наблюдаем и что интересно для нас то что сейчас уже цена начинает пробивать уровень сопротивления кто немножечко знает в момент входа по тех тот понимает что это означает то же самая картина наблюдается на эфире вот пожалуйста тот же восходящий треугольник эфир классик себя отработал еще вчера он когда весь рынок падал он рос то есть находился сильнее рынка один единственный отрабатывал возможно новость Относительно своего форка все может быть, но как бы там ни было, вчера он действовал очень хорошо и получилось взять неплохое движение. На нем там порядка 25-35%, уже точно не помню. Лайткоин сегодня э, держится сильнее всего, показывает очень хорошее движение, он уже его практически... Отработал, сейчас пойдет какое-то коррекционное движение в любом случае, потому что нельзя идти постоянно такой свечкой вертикальный вверх. Вот и инструмент, который еще сидят в этой пружине, это Айота. Обратите внимание, паттерн такой же. Биткоин кэш же вырисовывает нам, наоборот, боковой диапазон или про торговку. Биткоин голд тоже самое, такой же боковичок. Это тоже интересный момент. Тот, кто знаком с возможностями теханализа тот понимает, о чем я сейчас говорю. И вот такая ситуация, ситуация. Да, можете обратить внимание, посмотреть нео, идентично, дэш. Вот, пожалуйста, начинает уже упираться в этот уровень поддержки. Сейчас посмотрим, как он его отработает. То есть себе Dash уже можно взять на заметочку, да, на карандаш. Он прошел уровень. Сейчас он его тестирует сверху. То есть для него уже уровень 661 – это уровень поддержки, а не сопротивления. Посмотрим, как он его отработает. Кьютон пока что еще подходит. Ripple подходит. Зэк. У Зека немножко другая ситуация. Он как бы живет своей жизнью. Здесь у него был более равнозначен треугольник, который он уже начал отрабатывать. И его, конечно, было бы хорошо брать немножко раньше. Но кто по тренду умеет торговать, то еще попробовать сейчас. Манера пытается тоже пройти. Так, Голем вырисует. Такая же ситуация, то же самое. Вот, вот у него этот треугольник вырисовывается. Здесь достаточно интересный. Он более такой лайтовый, как бы... Я бы сказал, да. Вот он треугольник восходящий. Вот видите, как отрабатывает сейчас цена. Тоже интересная ситуация достаточно. Э -э Масса инструментов выбирайте на свой вкус. Какой вам больше нравится, такой и торгуйте, грубо. Мизго уже прошел эту линию, можно сказать. То есть, немножечко опоздали взять кто не взял. Э Юбик пока что еще рановато, но тоже возможно. Так, Waves пропустил. Такая же ситуация. Тоже вот он треугольничек вырисовываю свой. С вот таким вот сопротивлением, в которое он сейчас упирается. Как раз вот таким. Вот раз и вот два. Тоже интересно. Дальше нету смысла проходиться. Но все практически одно и то же. Поэтому, пожалуйста, информация для размышления. Кому хочется, кому нравится, кто знает, как это делать. Пожалуйста, обучайте. С... Обязательно со стопами, с рисками, с расчетом рисков, с расчетом мани management. И вот это вот все, пытаться войти в трейды. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал. Новые видео уже скоро. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Что вы думаете относительно моего мнения, которое я высказал только что. И на этом все. До завтра, пока.